Привет всем! Ну тут два Сергея решили собраться в такой немножко экспромт-стрим. Решили добавить некоторые информации, наверное, вот к вчерашнему стриму, где выступал у Ихтибара Беширова, в гостях Андрей Брезгина рассказывал свои там ну, новости, то, что случилось. Вот. А мы решили углубиться, наоборот, в чуть-чуть в то, что там бегло прошли а именно какая движуха происходила за кадром, вот, кстати, с петиции Change.org, ну, так, немножко сопоставить цифры, обратить внимание людей, и, скажем так, ну, пусть это будет информация к размышлению или, там, к косвенной сведению. Сергей, ваша вводная какая? Ага. А, да, спасибо за представление. А, здесь я бы хотел а, действительно посмотреть на эту петицию, а, увидеть 140 262 подписи, Uh, ужаснуться и сказать ничего себе, да мы похожи на грани того, что у нас будет некая политическая партия uh, ювеналов во главе с uh, Натальей Леонидовной, потому что 150 тысяч подписей, это уже близко к тому, что, от чего можно создавать партию, uh, по крайней мере, региональную. Uh, ну и попытаться дальше проанализировать эти цифры, как они этот, смогли достичь такого хорошего такого значительного успеха, как, Сергей, вам? Да вполне, так вот, так вот. мне немножко жалко, что здесь вот не видно, но я все, мне лично, в принципе, более-менее все понятно про цифру 140 тысяч, когда у нас, сейчас я тут щелкну сразу, чтобы было видно, вот, например, это анализ профиля в Инстаграме, соответственно, где живет их этот... Защитников детства. Они также раньше были известны под именем Стопки Днеппинг. Собственно, я про них, по-моему, и перепостил чужие пару видео, и сам какие-то видео делал. Вот это, ну, это уже приличное время было. А вот их нынешняя инкарнация, которая называется «Защитники детства», и вот анализатор, который Сергей прислал, показывает, что у них всего 4, ну, в общем, 4 тысячи с копейками подписчиков. Ну да, действительно, 4 тысячи с копейками, но еще самое важное, что сколько же среди них живых? И вот действительно, промотавши вниз, можно посмотреть, что наиболее популярные или, там топ-лайк посты, они набирают около 300 лайков. Ну вот, например, вот, самые это, это, видимо, наверное, самый, из последних 100 постов, вот, 361, 112, 62... 61, 57, 57. Ну, в общем, понятно, порядок, порядок ясен. Ну да, то есть, условно говоря, вот у нас есть 4000 э, людей, да, каких-то. А у нас есть э, активных людей среди них, ну, назовем так, 361, если там вдруг нет накруток. Но есть еще одна интересная история. Когда Инстаграм, это мета, мета была запрещена. Наверное, через месяц после начала спецоперации. И, собственно, защитники переводили, переводили своих подписчиков в, в Telegram. Есть, собственно, у них там канал свой. И туда перешло 850 человек. То есть из 4000 при активной рекламе, при, ну, при понимании, что действительно мета вероятнее все будет недоступно. Сейчас-то мы понимаем, что а, VPN можно использовать. Как можно. то есть, а, есть вариант туда через VPN заходить. А, но тогда, как я помню, в обществе вообще царила паника. И действительно все, а, все переходили на телеграм-каналы и... И в основном свою аудиторию сохраняли. Может быть, сколько-то процентов отваливалось, но вот в случаях с защитниками детства отвалилось не сколько-то процентов, а из 4 тысяч отвалилось да, большая часть 850 осталось. Это просто тоже к размышлениям о том, из чего состоит эта аудитория, и сколько среди них, сколько среди этой аудитории живых людей. Про активных мы тоже сказали. Да. Ну, вот, собственно, по вашей ссылке, да, тут есть, как бы, у, у Change.org, который, естественно, никаким образом вообще не относится ни к каким нашим официальным органам. Это исключительно западный сайт. Вот можно посмотреть его там список руководителей с звучными русскими именами, типа Ник Аллардайс, Бек Уилсон, Элейн Жу, вот, Исмаэл Савандогу и так далее. В общем, ну, тут все полный, полный политкорректный набор всех. Вот, и... Он никаким боком, естественно, не связан с нашими, там, органами, понятно, вот, но у него еще есть нативная встроенная система разгона, там, как они это, не знаю, называют, в общем, промотирование, да, промотирование это платное, да. и вот здесь на вскидку, вот они приводят калькуляцию, это страница с их же, с Change.org, Change там, с, с Help. А. 11 долларов а, дают вам 138 показов. Это, это я так понимаю, не подписки, это показы. То есть какая там конверсия, очень трудно сказать. И вот Сергей говорит, что если людям приходят рассылки с этой штукой, я, честно, не знаю, потому что у меня, по-моему, нет живого аккаунта на Ченчерке. я, по-моему, давно перестал в этом деле участвовать, а, мне ничего не приходило. Но, в общем, если приходит, то это, значит, часть была нативно разогнана. То есть они его промотируют. Нативно, да, в смысле, средствами есть. самой платформы, я имею в виду. Да, действительно, то есть там, там есть возможность, вот как вы видите вот по этой ссылке, что действительно есть возможность просто заплатить, и тогда оно будет появляться либо в рекламе, когда uh, кто-то заходит на сам Change.org, подписывает какие-то другие петиции, да, вот эта петиция будет предлагаться в uh, описании по как следующее, либо она будет в, uh, ну, то есть отсылаться эта от реклама в e-mail. Uh, вот опять же здесь 11 тысяч за 138 переходов. Uh, это, если аккуратненько посчитать, то около 80 uh, долларов за тысячу. Uh, там есть, условно говоря, такое там, CPC. Uh, это, uh, известный маркетинговое ну, сокращение да cost per mile да, цена за тысячу а, показов мы здесь в этом случае вот это, это 80 баксов а, действительно тогда получается что если брать конверсию я здесь думаю что конверсия там в 1% вполне себе реальна, вот для для такого ну, кстати, это, это разряд холодных рассылок то есть человек тот момент, когда ему присылают э, информацию про, э, там, условно говоря, про Наталью Леонидовну, про защитить детей, он вряд ли находится в состоянии, что он вот сейчас прям ищет, как же защитить детей. Да, то, есть, ну, то есть вероятность попасть в, в некий душевный порыв э, очень небольшая. Ну и вот э, там в маркетинге холодные рассылки, то есть один ну, процент на холодные рассылки, это вполне себе нормальная цифра. И а, если мы берем конверсию 1%, если мы берем 80 баксов за 1000, а, то получается чуть больше миллиона долларов нужно было бы потратить, чтобы вот этим вот нативным методом а, догнать, а, догнать эту петицию, до да, 150, ну примерно 150 тысяч. А, подписи вот и я думаю ну, как бы здесь однозначно кажется что это очень дорого это очень неэффективно вряд ли этим пользовались на ну, как бы на все сто процентов но а, мои друзья а, это видели а, я сам это ну, то есть я видел эти рассылки значит действительно какое-то количество денег в эту рекламу было вложено вот. Второй момент, как, как можно разгонять количество лайков, это ну, можно покупать ботов. То есть боты – это пользователи, зарегистрированные автоматически в большом количестве, и они, собственно, все автоматически выполняют одно действие. Они, опять же, регистрируются на Change.org и дальше, дальше подписываются одну петицию. Да? То есть за этим стоит некий алгоритм. Я на можно... навскидку нашел, вот, но ну, я там пару видел примеров, там, в принципе, цифры похожие. Речь идет, вот о, когда о больших цифрах идет. То цена идет очень где-то 3,5-4 рубля за одну подпись. Примерно. Да, действительно. Вот примерно, примерно да, такие цены. Единственное, что я думаю, что это, это ссылка она давнишняя. Цены, вероятнее всего, там подросли ну, на какие-то какие там десятки процентов. Уж точно там ну, полтора, может быть, два раза подросли эти цены. Вот. Ну, особенно как бы, понимая о том, что э, это накрутка на американской платформе. А, собственно, вероятнее всего, нужно использовать какие-то американские сервера. Э, ну и, соответственно, а там цены в долларах. Вот. И сейчас ну, действительно, ну, несмотря наверное на все-таки наш официальный курс, э, все, что связано с работой за границей, э, там, закладывает неофициальный курс. Вот. Ну, по, по, ну, по, значит... зато, зато, по крайней мере, мы можем оценить, то есть если речь идет... ну, то есть, Я так понимаю, можно более-менее спокойно говорить как минимум о 100 тысячах накрученных. Ну, как минимум, скорее всего, больше. То есть у нас получается, что цена, да. цена за 100 тысяч, это получается где-то, ну, в общем, как минимум 350 тысяч, а может быть даже ближе к 500 тысячам рублей. Да, да. То есть, ну, условно говоря, это, это какие-то сотни тысяч, да, то есть здесь... Из этой информации сложно прям точно до копейки, до доллара, до цента посчитать. Но это однозначно какие-то сотни тысяч. Наиболее вероятно, это от, от полумиллиона до миллиона. Вот. Возможно, это действительно где-то меньше, если вдруг там какая-то была скидка количество. Или, ну, то есть, или это полуспонсорская помощь от какой-то внешней организации. Вот. Но тут нужно, тоже, общем, наверное, тут, тут ну, тут нужна серьезная спонсорская помощь от какой-то организации, это точно. Ну, да, но я думаю, что, То есть, опять же, это, наверное, исключать полностью невозможно. Наверное, и, и подозревать это возможно, да, что, что, возможно, действительно, есть компании, аффилированные, которые могут помогать в, ну, в, таких, в таких движениях. Вот. А, ну, как бы, но это, конечно, ничего такое, не, то есть это не доказано. А, ну, итого, наверное, можно сделать вывод такой: что а, того мы видели условно тысячи пользователей Инстаграма, основного ресурса а, организации. А, на Ченджорк они набирают 150 тысяч. Конечно же, доверять тому, что э, вдруг они, имея возможность, допустим, да, набрать 150 тысяч, почему-то в Инстаграме дотянулись до там, 4 тысяч, а в Телеграме вообще до 850 человек. Наверное, этому доверять невозможно, потому что если бы они имели возможность дотянуться до 150 тысяч людей, они бы и в других ресурсах, ну и в других медиа тоже бы до этих э, цифр дотянулись. Э, здесь, наверное, и спорить невозможно. Вот. То есть это действительно, можно сказать, что доказано, что э, практически все, все 150-140 тысяч накручены. Второе, что мы имеем. Э, то, что стоимость этой накрутки, это сотни тысяч рублей. Вот. А, ну, возможно, там, с, верхней, с верхней планки в миллион рублей. Вот. А, ну и третье, наверное, откуда они могли взять эти деньги. Um, Сейчас мы про мы это знаем. пофантазируем. Да, я, я хотел сфокусировать внимание, тут, собственно, ну, change это же предложение, да, то есть предложение что-то изменить в нашей системе. Предложение написано следующее. Первое. Ввести уголовную ответственность за отбор и сокрытие ребенка от другого родителя. У меня такое сильное ощущение, что если всерьез этот чейндж принять, то очень большое количество матерей у нас в стране попадут под уголовное преследование. Если, конечно, там не хитро сформулированное предложение по статье. Второе. Уменьшить обязательные сроки реагирования органов внутренних дел, то есть, в общем, чтобы срочно-срочно-срочно, ну, в общем, как за домашним насилием, понятно. ввести реальную уголовную ответственность за несоблюдение решений суда. Ну, тут непонятно, какого суда, то есть, о чем идет речь. Это про 5.35 или что-то другое имеется в виду. Но, опять же, если мы речь ведем про 5.35, я боюсь, что гигантское количество матерей просто, ну, может, и не сядут, но под уголовные статьи пойдут, ну, так получится. Если, опять же, конечно, не сформулировать как-то очень хитро, так, чтобы матерей, в общем, ну, обойти, как это у нас любят в некоторых законах, обязательные работы, предусмотренные статьей 315 УК, не идут никакие сравнения со страданиями матери, годами не видящих своих детей. Если я правильно понимаю, то процентов ну, как минимум 80 реальных жертв в такой ситуации, ну, обычно, да, это мужчины, в общем, да, то есть. Но, но, опять же, понятно, страдания отцов у нас никого не интересует особенно. Собственно, то, что сама э, Наталья, собственно, делала, да, я так понимаю, там же не на ровном месте отец вдруг взял ни с того ни сего, вот ему вожжа под хвост попала, взял, вот решил, а дай-ка я сегодня вот возьму и украду, да, вот, типа, вот, все было замечательно, <соценно> тут я все буду делать. И в новостях написано, ну, это, видимо, уже устаревшие сведения, победа, Авария и Влад дома. Ну, как мы вчера видели, Влад не дома, в общем, Влад уже уже другого он дом, дома, дома. Он, ну да, дома, он, он, он дома, дома, но, он но, но в другом смысле этого слова, да. Влад до последнего сжимал Варю и говорил, что не пойдет со мной. Варя сидевшая на руках у него, твердила, куда Владик, туда и я. Варя, время выполнять свои обещания. Варя, оказавшись дома, тут уже, ну, ладно, остальное не буду. Все, ну в принципе, кто, кто следит за историей, все это видели, читали, в общем, все понятно. Так, а теперь, собственно, поскольку у нас, видим люди все-таки непростые, кто ну, не особо в курсе, вот, Сергей поделился вот этой замечательной фоткой, прокомментируйте, кто эти, кто эти люди, чтобы мы понимали. Они, собственно, подпись, чтобы было понятно, что это, я не просто так фотку показываю, это фотка из, из их телеграмма свежего написано «Через пять минут начнется заседание экспертного совета Комитета по вопросам семьи, женщин и детей». Речь идет про вот это самое заседание, которое я уже цитаты постил, вы его, все, кто на канале, видели. Кто эти люди у нас замечательные, вот эти вот стоят эксперты наши государственные ну, Сергей, здесь, здесь я всеми не знаком, я здесь знаком только вот с Екатериной Шумякиной, которая посередине, это бывший следователь, МВД, помощник помощник человека, подарившего Лося зоопарку. Не зоопарку, кому там подарил. Короче, Рашкина. Uh -huh. вот. До этого убил, правда. Ну, что делать? Вот. Что еще? Ну вот, да, вот это, собственно, член защитников детства. Да, а остальных двоих я не знаю подозреваю что вот слева женщина это может быть как раз их э, спонсором вот. но но до конца не знаю но они получается то есть они реально прям похожи вот в государственную думу я так понимаю туда же не может зайти просто бы кто то есть это какая-то ну, закрытая вечеринка была что называется экспертный совет ну опять же ну так как екатерина шумякина э, помощник депутата, ну, наверное, уже сейчас бывший помощник, бывшего депутата, да, то у нее какие-то там тропинки все-таки остались. Вот. Здесь, здесь, наверное, можно долго не гадать и, и понимать, что да, какие-то тропинки есть. Еще один момент. Рашкин, это депутат от Компартии, собственно, оста... ну, комитетом по там, защите семьи детей всех веществ, кроме мужчин кроме... так короче да всех кроме мужчин да вот собственно им заведует всегда компартия то есть сколько там сколько я не помню этот процесс вот всегда компартии это отдается вероятнее всего казалось бы по остаточному принципу хотя не знаю наверное наверное сейчас стоит к этому больше ну, как бы больше внимания оказывать именно это, этому направлению И стать отдавать это по остаточному принципу. Так вот, так как Екатерина была помощником одного из депутатов Коммунистической партии, вероятнее всего ей на комитет возглавляющий, который возглавляется Коммунистической партией, наверное, не так уж и сложно попасть. Вот. Ну, то есть и я, я просто к тому, что здесь, получается, они очень-очень близко находятся к этому вот, и к комитету, и к этой системе, то есть они ну, практически действуют, можно сказать, изнутри, то есть это инсайдеры внутри всего этого, всей этой системы. Да, это да. Ну и чтобы, да, чтобы продемонстрировать людям, что это не просто так, вот, собственно, запись того самого, из которого я цитаты резал, и вот, ну, собственно, хорошо узнаются вот персонажи раз, два и три, ну, их по плате можно узнать, то есть они реально там присутствуют, вот они на втором ряду. Это самое в... в партере справа. Раз, два и три. Я не пролил, не не проматывал все весь все заседание, посмотреть, где они там были. Но в общем, по крайней мере вначале они присутствовали, нереально они там были. И когда вот там выступали люди, которые отдаленно говорили, ну не то что отдаленно там были, очень разумные вещи звучали, а им звучало из зала такое бу, там solicите, их там ну, пытались забуть. И я так понимаю, что вот эти товарищи как раз были из тех, кто сидели и делали бу, и, видимо, кидали всякие вопросы там, ну, или претензии, или что там они вообще. Возражения от экспертных советов. Вот, это вот, вот собственно, это наши эксперты, которые влияют на то, что в этом, собственно, помещении и процедуре происходит. Ну, а теперь, наверное, самое, пе самое печальное, да, про, про свежие новости от 10 июня этого года. А, ну да, то есть, собственно, собственно наверное, про, про грант, да, Сергей? Да, есть такой замечательный сайт, вот который тоже, да, ну, в моем внимании уже обратили на него, президентские гранты. Там есть вот свежий проект, который там был подан, был в марте этого года, вот, а протокол о рассмотрении подписан 10 июня 2022 года, то есть совсем недавно, в общем-то, вот. Ну, так чисто просто как по именам пройтись, я, конечно, тут всех не знаю, но, в общем, не последние люди. Тут у нас товарищ Кириенко. Да, собственно, это же не просто, это называется не просто гранты какие-то там, это не какие-то там фонды Белли из-за границы и так далее. Это президентский грант, президентские, то есть это вот, ну, я не знаю, в курсе ли господин Путин, что тут происходит, но он называется, это президентские гранты. И, значит, первый зам администрации президента у нас Кириенко, вы его сейчас в последнее время, наверное, наблюдаете часто там все, ну, кто нас смотрит. Вот. Ну, и этих, наверное, тоже знаете. Новиков, Чукалин. Вот. А среди координационного комитета, ну, тут, очень есть Легой, да, допустим, наверное, вы узнаете. Анна Юрьевна mm -hmm. Кузнецова, наверное, можно узнать. Вот Садовничий, фамилия mm -hmm. знакомая. Кто тут еще? Шадрин. Ну, наверное, остальных, я думаю, тоже. А, Москалькова, Ну, да. Москалькова, конечно. Да, да, в общем, все. короче, у нас были интересные тут, вот. Ну и, собственно, печальная новость в том, что э, вот тут есть участник, который называется, э, называется он «Автономная некоммерческая организация Центр содействия реализации родительских прав защитники детства». Кстати, из их вот прям меня аж, аж завидки берут, как у них описание сделано в Инстаграме чем они занимаются, сопровождение при родительских спорах, ведение дел в суде, представительство в КДН, ПДН, ФССП и так далее, содействие исполнению решений суда. Если вот я бы не знал, кто это, я бы подумал, что какая-то отцовская организация, наверное, которая занимается вот там борьбой значит, с нарушением прав. Вот. Но, в общем, вот это у нас эти самые люди. И ХНН, все такое, и, собственно, они... Сейчас, где-то тут написано, что они выиграли, собственно... А, статус проекта победитель конкурса, то есть, как бы, вот, размер гранта, то есть, этим людям только что было выдано примерно 3 миллиона рублей, уж не знаю, президенты собственного кармана это делают или из нашего, вот, ну, в общем, кто-то, кто-то забашлял, либо мы за это забашляли, либо президент. Одно из двух. Вот. Еще у них своих денег тоже какое-то количество. То есть, видимо, там свои какие-то финансы тоже вводятся. Они же не в воздухе существуют. Так что общие затраты на вот этот проект замечательный будут 3 миллиона 800 тысяч. Ну, там, с копейками. Вот. И состоялось это буквально только что. Вот такие вот пироги. Ну, да. Здесь можно добавить, что, собственно, это состоялось только что. И вспомнить, что мы обсуждали о а несколько, от нескольких сот да, до миллиона рублей было потрачено на видимость общественного резонанса. Вот. И опять же, видимость: да, вот то, наверное, это, это стиль, прям такой узнаваемый стиль, там сказать, стиль мастера, можно сказать, когда буквально несколько человек вот, создают ту самую бу, да, на, на на интересные, на хорошие предложения, которые действительно изменят ситуацию в семье к лучшему и, и могут вывести страну из демографической ямы, в которой она ну, скатывается. Вот. вот эти вот бу, они усиливаются через вот такие вот механизмы, которые мы сегодня посмотрели. А, опять же, такие, то есть если посмотреть, допустим, чаты различных государственных, около государственных э, комиссий, да, тот же самый там чат Останиной, да, э, он тоже наводнен, в том числе вот, вот, вот такими персонажами, которые делают вот это самое бу. И как сейчас вот я увидел э, ситуацию с Андреем Брезгиным, э, когда некоторые общественные деятели раньше не причастны к этой проблеме они входили, начинали разбираться, начали, начинали возмущаться тем, что невиновного человека, сейчас можно сто процентов говорить, что действительно Андрей э, дочку не убивал, вот, либо, либо утверждать, что она воскресла, и тогда уже э, нужно уже другие процедуры, больше подходящих корпорации делать. Вот. А, но, в общем-то, он действительно ее не убивал. И... Э, в ответ на вот это вот возмущение на, на вынос в общественное пространство этой ситуации они получали они получали а, толпу, по их мнению вот, толпу вот, этого, вот этих вот а, вот этих вот возмущенных женщин, что зачем вы киднепера поддерживаете а, что вы такая это, ну, это я вот здесь вот на, на примере тоже там женщины, которую поддержал Андрей да, а, зачем вы а, поддерживается того человека, который причиняет столько боли и страданий женщинам, что там, ну и так далее. Дальше там э, по, по полный перечень обвинений Андрея Брезгина. Так вот, э, мы, что мне хотелось бы сказать, что в таких ситуациях действительно видят как будто бы толпу. Но эта толпа, по сути, так же как и вот эти вот 140 тысяч подписавших петицию, эта толпа глиняных големов, даже не знаю, или там, глиняных горшков, которые при ближайшем рассмотрении, они рассыпаются, и за ними никого, кроме 300 людей, мне кажется, 300 не очень психически уравновешенных людей нету. Поэтому мне кажется, что при ближайшем рассмотрении эту толпу не стоит бояться. Условно говоря, каждого из 300 можно забанить, и больше не будет никого. Ну, окей, там, конечно, там, да. Я бы сказал, что если это чисто коммерческий проект, а, в общем, есть такое подозрение, что проект этот в целом, в общем-то, больше коммерческого носит природу. Хотя, конечно, идеологии у него тоже, понятно, есть. У нас же там часть как бы сейчас съехала за рубеж, но другая... Самые инсайдеры все еще остались. Да и, собственно, что, Пушкина не так давно, она сидела в этом же зале, так что, что, они очень... Недалеко яблоко от яблоня. Как это сказать-то? Ну, в общем, я к тому, что, наверное, не очень правильно им приписывать. То есть я бы, я бы не стал их сразу прям вот сумасшедшие записывать. Я как раз боюсь, что они как раз очень рационально действуют. То есть они вполне себе... вот. Но, но что здесь хорошего в этой всей ситуации, что вот Руслан Дягирев расстраивается, как мало подписей идет на всякие мужские инициативы. Очень может быть, и даже вполне вероятно так и есть, учитывая вот этот цифиль, который мы показываем что инициативы, которые ну, там, бросались вот, на мужские темы, они, скорее всего, нативных собирали больше подписей. Никто их никогда, видимо, не пытался даже раскручивать, потому что если бы пытались, да, ну, во-первых, это требует финансов, которых просто ну, не обладает мужское, мужское движение, как, как бы его не понимать, как бы широко его не понимать. Ну, нет таких свободных средств, никто их не вкладывает. Там Даже когда речь идет о серьезных проектах, там типа кино или там студии или еще что-то такое, то там ну, сумма меньшего меньшего масштаба намного. Короче говоря, вполне возможно, что нативно мы набираем больше подписи, чем все вот эти вот э, запросы такие на чейнджи. Так что все не так ну, плохо. Да. Просто, ну, накрутки есть накрутки, что делать. Здесь все очень просто. То есть нативная, ну, то есть вот здесь вот по просто анализу Инстаграма последние 100 записей, а 100 записей – это вполне себе репрезентативная выборка из того, что, то есть, что может делать этой организации и сколько у нее сторонников. Так вот там вот максимальная, запись с максимальным количеством лайков набрала 360, что один, по-моему, лайк, да? Вот, вот это, это то, что люди могут нативно сделать. Опять же, почему так? Да потому что если бы они могли сделать больше, то есть если бы они могли на другой площадке где-то дотянуться до большего количества, они бы с другой площадки э, в Инстаграм бы всех перевели. И, как бы, и у них не было бы такого, ну, извините уж, пожалуйста, позора, да, что 361 лайк – максимальная запись. Если, опять же, она еще и не накручена. То есть, как бы, это их планка, это их, а, планка сверху. Вот это первое. Второй момент, а, ну, наверное, я здесь хочу прокомментировать, что я имел в виду по поводу того, что да, психически неуравновешенные. Я к тому, что, возможно, ядро действует рационально, да, с какими-то, с какими-то мотивами, да, и у них причинно-следственные связи в голове может быть простроены. Не факт, что, кстати, это причинно-следственные связи, они там из каких-то, ну, побуждений, даже там, не знаю, корыстных, да, может быть, они даже там, они, может быть, из идейных побуждений действуют, единственное, что так как бы... Эти побуждения мерзкие, если они не издейные, Но как бы то ни было. А, но остальные 300, ну, как, около 300 человек. да, То есть, условно говоря, вот ядро, допустим, человек 20. 30 максимум. максимум. Вот. А остальное, остальное общество, да, там, которое там, в 10 раз больше, да, на, на один порядок больше. А, вот, мне кажется, они как раз не очень психически уравновешены, потому что как раз-таки ими управляют через агрессию. И это очень важно. А, ну, то есть, опять же, э, ну, так как я, э, ну, я работаю, э, моя работа тесно связана с маркетингом. Вот, Поэтому я знаю, что если набрать аудиторию на агрессии, то она не сможет дальше делать продуктивных действий. То есть, э, дальше чего-то хорошего из этой аудитории, то есть сподвигнуть его на что-то доброе и хорошее, Невозможно. То есть если вы набрали на агрессии, вы дальше на агрессии и управляете этой аудиторией. И все. там, там, ну, как бы Вы ограничены. То есть то, что вы набрали, вы этим и ограничены. Вот так вот. Ну да. Ну, я так сказать, может быть, чуть-чуть. Чуть-чуть в оправдание, только чуть-чуть. Я помню собственный период. Он у меня, в общем, был не самый тяжелый. Я явно вижу полно людей сейчас с историями, у которых ситуация намного была тяжелее, чем у меня. Скажем так, когда ты в такой ситуации находишься, ты не очень вменяемый человек. вот, Так что у тебя тут все присутствует. И всякие там перемены настроения, и параноидальность и так далее. Поэтому, ну, скажем так, просто эту энергию можно начать эксплуатировать. Те родители, у которых отняли детей, и которым препятствуют в общении с ними, включая сопровождение во всех инстанциях. Суды, медиаторы, приставы, КДН, опеки, правоохранительные органы. Я так понимаю, 10 родителей, это родители вот примерно такого типа, вот скриншот у нас, да? Я так понимаю, наверное, mm -hmm. на, наверное этого поста уже нету вот, но поскольку в интернете ничего не исчезает, бесследно. Я uh, думаю, что стоит это прямо зачитать, потому что некоторые могут, ну, <гасширяйцы> допустим, в машине слушать. Читаю, о том, то есть, да. Ну, я так понимаю, это какая-то из их, может быть, клиент, может, просто с кем они контактировали. там. Я сейчас активно занимаюсь психологическим состоянием сына и сама тоже прохожу курсы семейного психолога. Мне тяжело далось решение стать самой киднейпером. Ребенок пока не видит отца до недели. То есть я как бы уже не раз, не два там на, на разных ситуациях такого рода показывал, что, увы, просто в нашем вот правовом поле, в этом социально-правовом, ситуация так складывается, что приемы родители вынуждены принимать одни и те же. Нет никакой разницы между тем, что они делают. И, и процентное соотношение я хорошо знаю, да, то есть там ну, 80 и выше в пользу отцов, в смысле, что их гораздо больше. Вот, а тут где-то было продолжение, вот у них уточнение, тут где-то было написано, что из этих 10 родителей, тут точно это было написано, сейчас я найду. Там, да, там это было написано. Абзац, это его обоснование. Там было написано, нет, что, типа, что, что из этих 10, 8 это матери, а 2 это отцы. не вижу здесь это. Но я точно где-то читал, каком то было из их. Целевые группы, может быть, а нет, целевые группы-то не Я просто хочу сказать, что в них они же как бы ну, все говорили. Если бы их вот этот ну, читал подготовленный, заточенный нашим образом человек, да, то он а бы естественно. Выше, общее, общее описание. Еще выше общее описание там должно быть. Ну, а вот Одно написано. Послед... Послед... Комплексное сопровождение восьми мам, у которых отняли детей, или есть угрозы этого. То есть даже еще не отняли. И двух пап, испытывающих трудности в общении с детьми из-за действий мам. Причем. Что они, собственно, обещают. Причем они совершенно честно это говорят, просто нужно ну, внимательно читать, чтобы прочитать, что действительно они заявляют. Они говорят, что они вернут малолетним матеря... детям матерей сохранение малолетних детей с мамами. То есть они фактически речь идет о месте жительства, о ПМЖ. А, а для пап они предлагают восстановление права детям общаться с отдельно проживающим родителем. То есть к папе никто никого переселять не собирается. И они об этом совершенно честно, конкретно пишут просто вот, ну, типа, ну да, ситуация конфликтного развода родителей, спор, все такое. А, значит, ну, это я так понимаю, это, это главное. То есть то, чем они, видимо, будут заниматься следующие, вот, я не знаю, на сколько это грант дан, на год, на два, на три. Да, да, это год. Значит, дальше они собираются 60 человек, 60 родителей, я думаю, можно угадать, какое там процентное соотношение тоже, проконсультировать. Значит, за помощью через онлайн-консультирование по телефону, электронной почте и также всех родителей, изучающих тематические ресурсы в интернете. Я так понимаю, что я тут, я не знаю, может, я не внимательно читал, но я ни разу не увидел словосочетание синдрома отчуждения родителей, что это в таком духе, просто не, не используется. А нет, ну, я так понимаю, это умышленно сделано. Включает в себя анализ ситуации и предоставление рекомендаций общего характера. И, значит, информационная поддержка не менее 1000 пользователей и числа родителей. Я так понимаю, что вот это вот, это будет, видимо, примерное количество подписчиков на их основном ресурсе. Ну, может, это будет телеграм-канал ну, или сайт. То есть это общее число, просто подпишется. И просто будет следить. Ну, типа, они будут считать, что они их. Не, не то, что подпишутся. Это они у них уже сейчас это есть. Итого они прям говорят, что наши соцсети состоят примерно из тысячи пользователей. Кстати, они реально это ну, как бы реально оценивают, без, без накруток, без 4 тысяч, что, что раньше у них было. Вот, это раз. Второй момент. Они действительно все-таки про синдром отчуждения родителей вот здесь вот где-то в обосновании пишут о том, что он даже был признан Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ. А, вот, вот, нашел, нашел упоминание, да. ВОЗ уже включил в МКБ синдром родительского отчуждения. Ну, на самом деле оказалось, что с ВОЗ, с ВОЗ это несколько мы поторопились, но. Да, в общем, короче, и это тоже. Ну, окей, здесь, здесь такое, здесь, мне кажется, дискуссионное, потому что они, ну, при прямого включения этого нету, хотя есть синоним этого слова. Ну, в общем, окей, это такое. Дальше это можно там в не пойти. Но мне еще важным показалось вот что. Когда они описывают в следующем разделе свои свои заслуги, они пишут, что им достаточно много звонков поступает. Вот если можно по звонку, то есть ну, поискать по слову звонки или звон там, а, а, сейчас от 50 и выше выше вот где-то от 50 до полмасла они пишут, а я от 5 до 30 звонков что ли они получают. Вот, написано. Или обращений. кроме того, количество обращений в защитники стабильно высоко, от 5 до 30 обращений в день. Вот. вот. А теперь, да, а теперь можно сравнить с 60. Ну, то есть, что такое звонок, да? По сути, в момент звонка, вероятнее всего, происходит консультация, если я правильно вообще понимаю жизнь. Да, ну, условно говоря, у меня в компании после звонка с ИЛУ происходит продажа. Если этого не происходит, то он как бы долго не продержится на своей позиции. Вот. А, так вот э, собственно я думаю что в общественной организации а после звонка должна быть консультация от 5 до э, пяти, сколько там пожалуйста до 30 да и вот они 60 консультаций всего собираются оказать то есть условно говоря два удачных дня закрывает им год работы по консультации вот. что ну как-то немножко странно ну, даже если 5 в месяц то, в принципе за год можно закрыть тоже 60 штук ну ну окей ну опять же 5 5, от 5 до 30 ну, не знаю странно ну, просто математика не бьется это это тоже стиль на самом деле тоже но ну... По поводу там, я не знаю, я, честно, боюсь гадать, что там за математика на самом деле происходит. Тут как, как вот, ну, единственное, что в голову приходит, дело ясное, что дело темное. Это единственное, что понятно. Мне, мне не, вот, лично мне, как бы, да, я, ну, очень поверхностно, как бы, знаю эту тему, да, то есть по стойку, поскольку раньше делал какие-то там репортажи и чужие репортажи перепощил. Но я, то, что я то явно вижу, что у нас первое, явные оттуда активные товарищи, которые там находятся, они у нас присутствуют, значит, в этих самых вот экспертных заседаниях. То есть они с этой стороны зашли. То есть они участвуют в принятии решений и задают тон принятия решений. А деньги на это тоже задает государство. Фонд президентских грантов. Между прочим, только всего год назад этот, этот же самый фонд, скорее всего, похожий комиссии, я не искал, но я не но видел, что это было. Год назад они, например, спонсировали Дафтян. Ну, Дафтян не в смысле лично, а как в составе вот этого, как консорциум женских неправительственных организаций который двигает все еще эту тему СБН и так далее. Они вот недавно какой-то фильм свой очередной там публиковали То есть это, это... Вот отсюда исходят деньги. Кто, кто лично как бы это башляет, я не знаю, кто это все... Кто, кто вот это вот человек? Он, он действительно не может прочитать то, что здесь написано, вот в цели, в этой, он не понимает, что это значит. Или это, так сказать, намеренное такое нежелание прочитать, что здесь написано. Ну, это, в общем, как люди в теме, мы понимаем, о чем здесь написано. И, и главное, самое удивительное, они даже и, и не врут особенно здесь. Они совершенно откровенны в своих планах, ну, заявках, чего, чего они собираются делать. И в нынешних условиях, в нынешних условиях, когда у нас вот все вот это творится, что у нас творится, и у нас очередной там этот наш пошла, провал, значит, вот, на полувозрастной пирамиде, среди всего, что сейчас можно финансировать, вот казалось бы, да, люди собирают там, не знаю, ну, пардон, ну, на, на те же самые там броники и мавики, но фонд президентских грантов спонсирует вот это. Ну, как бы, это, это факт, как бы, оценка, я расставляю за скобками, оценку каждый может сам сделать. Но факт, он, к сожалению, на лицо, вот. То есть у нас эти люди в Госдуме, и деньги им тоже дают, в общем, как бы правая рука тут, а левая тут. Ну, не знаю, что-то что сказать. Я думаю, действительно можно оставить каждому на размышление, что происходит. Да, выводы, пожалуй каждый делайте сами и что с этим делать тоже я я например, не понимаю как вот зайти вот в эти вот почему здесь нет среди всех этих проектов нет кого-то из тех кто действительно мог бы что-то сдвинуть ну, в правильную сторону баланс да там или или хотя бы даже просто действовать гармоничнее да то есть типа чтобы ну грубо говоря соблюдать паритет какой-то да разумный ну вот я думаю я думаю это еще появится потому что мне кажется что вот эта вся ситуация с, с несправедливостью, да, с, наверное, с ущем, ну, ущемлением прав мужчин, на самом деле с безотцовщиной, вот так вот, это, это правильное слово. Так вот, эта вся ситуация, она неизбежно должна шатнуть маятник в другую сторону. А ситуация с Андреем Брезгиным, мне кажется, что она сплотила тех, кто раньше, раньше был разрознен, да, вот, честно говоря, тоже интересно было каткаться, бы почему были разрознены, но за рамками этого рассуждения остается то, что те, кто раньше не общались, они начали общаться и помогать, они начали, они меньше начали смотреть на, на то, что там какой, да, Андрей, они видят, что действительно то, что с ним происходит это неправильно то что с ним происходит это это верх наверное цинизма и верх беззакония и как раз таки это это явно продолжение всего что раньше было это прям может быть мне кажется что это кульминация я хотел бы видеть это кульминация после которой будет уже развязка ну и, собственно, мне кажется, что развязка, она как раз-таки и будет заключаться в том, что здесь, на этом, на этом сайте, в том числе, появится не одна, а намного больше про отцовских организаций. А возможно, даже не только про отцовских, а возможно, организаций, которые умеют не, не смотреть на кто там отец, кто мать, а они умеют понимать, как сохранить семью или даже, как сказать, даже если там случился развод и уже вот, вот этих вот супругов не соединить, как сохранить семью ребенку, которую у него, несмотря на развод, осталось. И я думаю, что вот действительно это и через этот сайт видно будет и возможно и через, то есть опять же мы знаем, что в Госдуме в некоторых комитетах уже появились эксперты, которые будут обсуждать верхнюю планку алиментов, что, в принципе, наверное, я не мог предполагать, но это случилось. И, опять же, в Госдуме прозвучали слова про совместное паритетное воспитание родителей. И я думаю, что действительно эти слова еще будут звучать там и еще будут звучать. И в итоге это все, наверняка, мы, мы к этому придем. Так что я думаю, что... Может быть, это не паника, может быть, это просто, как сказать, здесь не стоит паниковать. Просто мне хотелось бы воспринимать это как кульминацию, после которой мы начнем движение к развязке. Ну, будем, будем рассчитывать, но в любом случае спасибо за информацию, потому что, ну, как бы я разрозненно какие-то факты вот эти все слышал, но вот так, чтобы их собрать в некую целостную картинку, да, где теперь из пазлов как бы складывается ситуация в целом, становится больше понятно, что, собственно, происходит, да, и почему так происходит, они а иначе. Почему, например, заседание первого числа прошло так, как оно прошло? Вот. Ну, в общем, по крайней мере, картина стала яснее. Ну да, ну я уж чуть-чуть еще вот по, по поводу картинки. Нужно понимать, что включение вообще в группу экспертов, тех людей, которые могут отстаивать верхнюю планку алиментов, оно вероятнее всего сопряжено с э, большой оппозиционной игрой вот этих вот э, вот этих вот девушек которые которые явно знали что хотят включить людей которые будут отстаивать верхнюю планку моментов которые вероятнее всего попытались максимально отстоять то чтобы этого не случилось но это случилось почему это случилось если честно говоря, здесь, здесь нужно просто смотреть дальше и уже потом, может быть, мы узнаем, почему это случилось. Но движение идет. Ну, собственно, 1 числа там они распределяли места в комиссиях, как они их называют, там комиссия по такому, вопрос а комиссия по такому. Я так понимаю, можно на будущих записях просто внимательно смотреть вот на этих трех персонажей, где они, в какой комиссии они появились, собственно. Ну и примерно да? понятно, чем они там будут заниматься. Да. Как-то так. Ну что же, спасибо за интересную да, информацию. Спасибо. Всем спасибо, счастливо. Да, до свидания.